Итак, всем привет! С вами снова я, Скайзакит. Сегодня мы будем проходить вот такое вот прохождение карты. Называется она Мисс Забрата. Ну, я уже как бы вот здесь начал идти по следу. Я не знаю, вроде бы что-то там. Нет, нам туда не надо идти, мне кажется. Вот мы пойдем за этим. Мисс за брата. Эх, его, походу, тело похитили. Ну, это я так понял. Вот оно. Так. Теперь нам за это... Так кто? Так, дружище, не надо. Не надо рвать! Р... Не надо рвать пукан, ты понимаешь? Это неприлично. Это неприлично при людях делать, ты понимаешь? Не, он, видимо, уже разучился что-то понимать. Ну, ладно, продолжаем. Блин, ну где мне установить утификатор? Я его все пытаюсь установить, но у меня ну не получается, так сказать. Больше я не, не могу по-другому сказать. Какой смысл было идти в шахту, если у нас нету, нам не дали кирку. Вот по какой смысл? Ух ты! Конечно, куда-то дошли все-таки. Не-не-не-не-не, не надо. Не, не надо, я верю, что это не так. Нас сейчас типа нельзя спать, да? Так, погодите. Я поставлю на стоп. Итак, мои дорогие друзья, я снова с вами. Да, и теперь мы продолжаем быть выживанием. Я вел команду, чтобы не упадали вещи. Просто если это все, так сказать, порвется, то нам будет очень плохо. Так. Ладно. Вот, да. Это, конечно, что будет ранним Спаунпорт <свист> Что-то Мне здесь не нравится что Я знаю вас Так Понятно, нормально По Ярко-ярко, ты что Продолжаем А, это верно, да. Понят. Так, лабиринт. Задимся. Я знал. Я все знал, да. Так. Что такое? Так, да, вон здесь дверь вс правильно. Ещ один алмазик. Так мы должны поспать. Да. Ну то ну я здесь вводил эти спаунпоинты и все такое. Так, мы пошли оттуда найдем туда. Так, на всякий случай. Так, идем сюда. Хм. Да. А все-таки так и знал. Да, все. Все в норму. Да. Вс в норму. Ну, здесь там что? шоу Мазик. спасибо, справа на удачу, как всегда. Это мой конек был есть, ну нет. А вот все просто опасаясь, мало ли. Уху! Золотая лопата. Да ты что! Нет, это не для того случая. То, что здесь надо делать нет пожалуйста нет и это был бабах на самом деле вам все показалось да я вас просто уверяю вам все показалось никакого бабаха не было. на самом деле здесь трудно въехать куда что и где надо идти там пойдет здесь начали лаги а я понял что это такое Так, мы ну, сильный пацаны вот а так вот сделаем нет нет я за я зацепился я, за я зацепил. Ну, почти. Я знала, это было почти. Так. повторим подвиг. Твою налево. Знаю, типа, это уже не подвиг, да. Но вы ведь понимаете, что возьми. И раз не успел убежать, она по всю жизнь. Типа, короче, они убили моего брата, да? Да, спасибо, я все понял. Я же такой понятный человек, пес. А, типа, все, я нашел. Того, какая. какой, какой чему любил моего брата, да? И типа что должно быть? Типа что? А, типа, с вами был такой ты чел. Я узнал, типа, они эти уроды убили моего брата. Да, братец, я помню тебя. Я знал, что ты жив бу был, будешь когда-нибудь там. На самом деле, я стих, да. Это была моя голова. Часово. Так. И еще. И еще. ничего нету. Типа все, конец карты. И все, с вами был я, Скази Кит. Подписывайся на канал, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Уда всем удачи, всем пока. Я думаю, надо убить этого голема все-таки. Прости. Я знал, что тебе надо укрохнуть, но ты голем. Но ты, конечно, не будешь, да, на меня злиться? Ты же не голем, да? Ты эпичное такой убийство голема. Опичное убийство голема. Да. Ну ладно, всем пока.